Каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал грозу и видел, как ослепительно сверкает молния. Все, скорее всего, знают, что молния – это гигантский электрический разряд, который имеет огромную силу. Он может ударить практически в любое место, начиная от деревьев и заканчивая автомобилями и даже самолетами. В деревья молния бьет очень часто. Последствия таких ударов бывают разные. Иногда весь заряд уходит в землю, практически не причиняя вреда дереву. А иногда от дерева мало что остается, оно буквально взрывается изнутри. Помимо деревьев, молния часто попадает в различные столбы и опоры линий электропередач. Обычно после таких ударов возникает короткое замыкание, и все вокруг осыпается искрами. С. Довольно редко, но все же бывает, что молния бьет в автомобиле. В этом случае люди, находящиеся в салоне машины, могут получить травмы, в основном ожоги, но в большинстве случаев все обходится без пострадавших. А вот в самолеты молния попадает не так уж и редко. Но и это практически никогда не вызывает опасности, так как летящий самолет не касается земли, и электрический разряд просто проходит сквозь аэроплан, не причиняя никакого вреда. That's gonna be loud. Whoa! Whoa. На этом все. Этот ролик наглядно показывает, какой силой обладает молния. И не стоит забывать об этом, когда начинается гроза. Лучше оставаться дома и не выходить под дождь. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересного. И включайте оповещение с помощью этого колокольчика. И тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!